всем доброе-доброе утро у нас фонтанчик мы поливаем травку вчера покосили, сегодня вот так поставили поливать это где-то у нас до 11 часов будет вода, еще сбулили меня напором хорошим и все и потом уже все меньше меньше, меньше и уже появится где-то часов в 10 вечера, в 11 вот так ой, какая красота мы всю ночь поливаем. Сережа ночью поставил, это переставлял несколько раз поливалки. Конечно, когда есть система полива, это намного удобнее. Но у нас вот такая вот система полива, поэтому довольствуемся тем, что имеем. Цветочки мои. Кстати, кто-то, может быть, знает средство, чтобы обработать чем-то петунью. Она начала становиться у меня вся липкой и пропадать. И я понимаю, что что-то и не очень хорошо. Ну, этот пришел. Сейчас буду вас кормить. Вся липкая. Я заметила, что в этом году, на удивление, нет ли Лето заканчивается. Клубничка у меня уже. Это второй раз. Пеет. И совсем нет ли Это же так прекрасно. Классно. Как же хочется, чтобы лето не кончалось? Папа! Дети дорвались до сокровищ. Они так давно просили папу разрешить все копилочки, которые у нас были, высыпать. И вот мы решили все же все-все-все наши банки, склянки, копилки, все, что было, все высыпать на стол разобрать. И дети этим будут заниматься сами. Я не знаю, сколько им времени понадобится на это, но... Потом они вместе с папой пойдут в банк, отнесут это все. Сейчас они раскладывают вот так по таким ячеечкам. И все деньги, которые переведут в бумажные, они пойдут с этими денежками в детский магазин и купят себе какие-то игрушки. Мы сейчас на это все смотрим и думаем, как мы вообще могли умудриться собрать такое количество металла. Просто вот еще принес какие то баночки. Они уже все вспыли. Мы в свое время просто вот так мелочь откладывали, откладывали. Здесь даже и евро, и венгерские деньги мы нашли, и арабские, и тут еврики, и необычные монеты. Этот процесс такой интересный Вот интересно, напишите У кого из вас есть копилки Или есть вот такие обычные Там банки, даже там литровые Трехлитровые, но у нас и в трехлитровых Банках стояли вот такие вот Монеты я это, я так У кого есть, пишите Мне просто интересно Либо это мы так с Сережей Да, потом это все придется очень тщательно вымывать. Дети, и руки в рот не берите, пожалуйста. Так, по стопочкам они, они складывают, чтобы одинаковые были стопочки. Так им папа сказал. У нас вот 25, сколько монет. это э, Их уже вывели. Да, они уже не ходят у нас. пятьдесят. Пять, эти ну, еще давай. отдельно пустые. Дети говорят сокровища. И еще? Ой, смотри, какие. Вообще не знаю, что это за деньги. Это а, украинские. извините. Давно не видела. Это евро. евро и Давай. Я вот сейчас смотрю, есть такие вот грязные-грязные. А есть прямо аж светится. Посмотрите, вот десяточка. Вот она даже выделяется среди всех. Она блестит. Такое чувство, что ей больше, а это блестит. кроме нас, никто не пользуется. Я а это... а вообще не знаю, что это а за монет. Ну, это евро, не. не знаю. Это, кстати, у папы спросите. Это, по-моему, не деньги. Это мы еще э, э, жетон от метро нашли. Что? А что это там так, Какой? Наш. Там, где пальма. Это игровая, это... Да, Днепропетровский это от нашего метрополитена. Еще мы находили Харьковский. Прикольно, сколько лет этим деньгам вообще? можно даже представить. Давай, Марка, откладывай так в стопочку, как Ренатик. Давай стопочками делаем все. Вы уже решили, что купите на эти денежки? Мам, я решила, что куплю. Что ты купишь? Я еще пока не ищу. А -а -а. Мама, я куплю, я куплю это тебе. Мне купишь? Да ты что, мне подарок. Да, папа. <связывая> я, я, я, тебе. я тебе куплю просветик. Ой, какая прелесть. Фу, платье, бантик. А а я куклу. Кукла Мам, у меня кукла Прелесть, супер шри -ланка, шри -ланка. Сейчас тут вот, такую одну монетку нашла вот. Интересно вот. Смотри, что это за монетка Посмотри, что это за монетка Это две руки Это Шри-Ланка Это Шри-Ланка Класс, ну такие монетки мы отдельно откладываем Прикольно, история и зачем, Ренат, тебе лего? Вот у тебя лего, я не знаю, сколько это собирать можно. Как ты думаешь, мы соберем сегодня это все? Марк уже сдался. Уже Марк пошел по мультик смотреть, да. Руки дошли до вот этой копилки. Такая грязная, же все вплыли. В общем, настоятельно все проголосовали за молоток. Ну давай, пробуем. А только. Вдвоем. Угу. Я двое берите. Внизу нет отверстия, чтобы можно было... Опа! Впечатляющий, конечно. Тихо, тихо. Ну все, я думаю, этого достаточно. Сейчас достать. Не будем добивать домой. Да? А -а, аккуратненько Нет. просто. Вот смотрите, тихо, тихо, Марк. Все, все, все. А мне а тоже Ян. Да. Не надо, все, там. не, не надо. надо Ребятушки, привет Мы вчера сложили все свои монетки Дети с папой, наверное, часов до 10 Все это перекладывали Все-все-все копилки, которые у нас лежали Подоставали там уже половина денег, которых вообще они не ходят, в принципе, их уже отменили. Но оказывается, Сережа говорит, Но что... 30 -го до 30 сентября можно сдать. До 30 сентября можно, можно сдать. Видите, не просто так дети нам говорят, мама, ну когда мы уже подостаем? Все, вот пришло время все это достать, все это разложить. И я сейчас еду в парикмахерскую, они меня завезут, а с вами поедут в банк все это менять на бумажные деньги. Но потом потом игрушки. Больше всего старался Ренат вчера, конечно, но Марк тоже помогал очень много, они по перебирали. Я с окрашиванием волос уже закончила, и мы сейчас приехали в отделение банка, где будем менять наши монеты. Как интересно получилось, мы вчера прогуглили очень много отделений выписали, куда можно поехать сдать, и сегодня перед тем, как мне ехать в парикмахерскую, мы поехали в одно отделение, в второе, в общем, три отделения, везде нам отказали, одно отделение сказали, у нас машинки нет, мы будем считать вручную, ну, можете себе представить, там целая огромный рюкзак, как это вручную, ну, вручную они будут целый день считать, другие сказали, нет, мы такое не делаем, не практикуем, в общем, все в наших лучших традициях. В итоге мы позвонили своей знакомой, которая работает в банке. Она нам рассказала, куда ехать, кому обратиться. В общем, сейчас мы приехали на месте. Сережа пошел с ребятами. Для них это просто что-то невероятно интересное. Банк побежали прям в припрыжке, Ждут, не дождутся, когда они отправятся в магазин, чтобы выбрать себе какую-то игрушку, либо конструктор. Не знаю, мы... На это никак влиять не будем, что выберут, то выберут, посмотрим, будем исходить из той суммы, которая получится. И на самом деле, мы вчера когда пересчитывали, деньги такие грязные, руки черные были у всех, как вообще можно было это хранить так долго, я не знаю. Но это вообще, там уже половина денег, вот, 5 копеечные монеты не ходят, потом еще 25 копеечные отменили, их там просто у количество, и рубль, тоже большой рубль. У нас одна копилка была, где... Это, В общем, интересно, что сейчас Сережа придет, нам расскажет. Мы решили с Яном погулять, пока то ему скучно сидеть в машине. В общем, он тут и из... за... Ты решил посидеть? Да. да. ну посиди, посиди, отдохни. Мы сначала паучков искали в водосточных трубах. Мы тут заглянули во все водосточные трубы, которые в этом здании, но не нашли. Пойдем посмотрим, где наши. Кто там, смотри. Вот они где. О, Только не шумить, не шумить. Ой, какую красоту. Но это вы построили сами? Мальчики, оно такое грязное. Вы играете в этом. Вы что? Ваш Дома своих кубиков нет. Вы идете Давайте. Вот, все, ребят позвали уже к окошку Уже все посчитали. И довольные такие. Маша, так, все, папа, показывай что вы тут наменяли, интересно так звенило там на все отделение сколько получилось? сколько то там гривен? 1440 гривен мы уедем в детский магазин а, это как у вашего друга Паши ну пойдем надолго ли мы здесь, не знаю но я вспомнила, что нам на футбол же сегодня еще идти поэтому надо как-то будет ускоряться все же Ой, как этот процесс Нет. долго Нет. затягивается. Мама, Ренат решил теперь динозавра, динозавра посмотреть. Марк робота себе выбрал. Вот. Яна на самый скромный. Ян... Да, я вижу. Показываем. Вот Ян себе просто мячик. Да. Вон верхняя большая. Вот, вот, посмотрим. А, я на детей, посмотри, но мне... мне. нравится. А это обычная голова? Нет, это просто вот голова. Вот, девочка входит и что-то там делает. Входит, светит, светит. Ой, зубы, папа! Зубы. Я чуть, -чуть включил машинку. Все страшно. И вот этот входит из... А, вот это счастье детям, посмотрите. Долго выбирали, мы все-таки решили, несмотря на то, что торопимся на футбол, решили не торопить их, пусть выбирают. Вот их результат. Что там только нет, но я вечером дома уже покажу распаковку. Много всего. Ян себе выбрал, Марк себе, Ренат себе. А счастливые, довольные, счастливые дети. Вот так наш футбол закончился дождем. Это да. Футболисты. Мы уже дома попали, как вы видели, под дождь. Поэтому у нас немножко раньше тренировка закончилась. Смотрите, что выбрали дети. Они выбрали на четвертая, выбрал вот такую подводную лодку. Так, пришел тут маленький А, он пришел за своим мячиком. Да, я выбрал себе мячик, три кота. Мама, у нас есть такой же Ну, вот не три кота, он же три кота любит. Вот такую подводную лодку конструктор будет собирать, держи. Марк выбрал себе вот такого робота Сейчас будем его смотреть Он на пульте клевый, да Он, по идее, здесь и танцует И там что-то головой крутит И тут что-то зажигается так. И Ренат еще вот такой танк на пульте управления взял И еще там какой-то маленький конструктор у нас был Тоже где-то валяется В общем, нам в банк, я забыла же сказать В банк нам посчитал 1400 гривен Но немножко пришлось нам, деткам, добавить не хватало. А, ну и такое, то обычный китайское дешевое, что-то взял Ренат. В общем, все довольны, все рады, и Ренат, ой, и Яну еще маленькую игрушку там, в виде комбайна, по-моему, он себе выбрал. Вы посмотрите на эту статуэтку. Сидит котик. Не наш котик, еще один товарищ пришел. От дождика прячется, у нас там гремит. Дождь вроде уже закончился. Вот, я через стекло снимаю. Чего ты смотришь? Пришел тут гость. Каждый день новые коты. Как вот это Марк показывает, на что способен его робот? Включит, это делает, он сам делает. Я поняла. Так, он и спиной даже умеет поворачиваться, танцевать, разворачивается, Плечиками Что тут-то не придумал. Сейчас. Давай посидим. Вот так. Хорошая. Так, вы решили с лего начать. Танк завтра будете, да? Мама, мам, давай лето ест. А что это такое? Давай, а, вы Я понял, Все. Я так, так, так, разбрасывай. Да. Ну, давай. Дождь гремит. Ого, как гремит это да еще чуть-чуть и нам наверное свет выключат. у нас обычно когда дожди такие то всегда свет выключают все ребята всем спокойной ночи до скорой встреч скоро увидимся пока пока